Что такое техника РПТ? РПТ – это техника быстрых мгновенных изменений, техника быстрого исцеления, терапия от точек. Здравствуйте! С вами Саулетия Небаева, практик-психолог, телесный терапевт, процессор РПТ. Итак, где же находятся ключевые моменты? Еще 40 лет назад исследования американского ученого Пола Маклина привели его к тому, что, оказывается, наш мозг состоит из трех составляющих, и каждая из них может действовать в разные отрезки времени самостоятельно, в зависимости от сферы принятия решения. И если они не находятся в состоянии согласованности, то в голове у нас может получиться как басни «Лебедь, рак и щука». Давайте разберемся, как же все это устроено. Самый древний у нас рептильный мозг, ему уже более 400 миллионов лет. Он формировался еще во времена первобытных людей и способствовал выживанию. Именно на его базе построены наши начальные инстинкты, позволившиеся остаться в живых и продлить потомство. Он сейчас продолжает отвечать за такие сферы нашей деятельности, как питание, чувство безопасности, размножения Также именно рептильный мозг, противорептильное образование, помогает принимать и передавать информацию из высших сфер, регулируя наше подсознание. Чуть позже, 100 миллионов лет назад, появилась еще лимбическая система. Это наши эмоции и чувства. Самый молодой ум — это неокортез. Ему всего 10-15 миллионов лет. Он стал формироваться значительно позднее, когда возникла необходимость в мыслительных процессах и развития. Он отвечает за наши умения и таланты: читать, писать, рисовать, строить связную речь. Базовые инстинкты лежат в глубже приобретенных нами убеждения. Именно поэтому при работе с травмами мы ищем ключевые точки возникновения именно на уровне рептильного мозга, чтобы проследить момент включения инстинкта, который включил эту травму. Почему лучше работать с рептильным мозгом? Научные эксперименты, института исследования потоковых состояний подтвердили, что ключевые инциденты находятся именно на уровне рептильного мозга, когда в ходе исследования выяснили, что если начинать изменения на уровне чакр и биоэнергетики, занимаясь с помощью метода фенолической меридианной терапии, то результаты не всегда приводят к исцелению тела. А вот если начинать сразу работать с телом, задействовав рептильный ум, то вначале изменения происходят на уровне тела, а затем автоматически восстанавливается чакральная система. Работа с убеждениями ведется аналогично – если мы пытаемся изменить убеждения различными способами, это не обязательно приведет к исцелению чакр, тем более тело. Зато при телесном исцелении результат работы всегда приводит к окончательному устранению негативных убеждений. При выявлении проработки истинных ключевых точек мы получаем впечатляющие результаты эффект проработки с помощью метода РПТ. Происходит действительно мгновенно момент нахождения ключевой точки. Эта ситуация зачастую даже не связана с проблемой или травмой, над которой работаем. Почти моментально происходит полное исцеление. На данный момент выработан такой четкий алгоритм обнаружения ключевых точек. Весь процесс происходит быстро и просто. Вовсе не обязательно возвращаться в травмирующие ситуации, проживая их снова и снова. При правильном подходе мы почти сразу оказываемся в нужном моменте. С точки зрения экологичности и мягкости – это идеальный вариант. Весь процесс происходит без травмирующих переживаний и мы неимомерно быстро получаем положительный результат. Технология LPT Reference Pound Therapy, терапия отправных точек, зародилась в Австралии в 2009 году в ходе практик изучения различных методов исцеления. Создали эту технологию Саймон и Ветта Роуз. Несколько лет они тестировали существующие способы, пытаясь найти легкий путь, поиску ключевых моментов, в которых действительно содержится причина возникшей проблемы. Это и стало поводом для создания эффективной технологии, приносящей быстрые и потрясающие результаты. А что можно проработать с помощью этой методики? РПТ способна помочь в таких случаях, когда есть травмы, физического или эмоционального состояния, обида, злость, боль, предательство, насилие, горе, ревность, депрессия, тревожность, печаль, беспомощность, чувство вины, вот, гнев, там различные страхи, например, страх успеха, страх смерти, насилие, неприятие себя, откладывание дел на потом, когда в твоей жизни есть паразиты, чувствуешь нехватку ресурсов, нехватку энергии, неотсоединение своей жизнью и миссии. Также есть финансовые проблемы. Это блокировка денежного потока и успешности, блокировка потенциала, в том числе творческого, отсутствие финансового благополучия, отношения их качества с близкими, с партнерами, детьми, родителями, противоположным полом, ревность, нерешительность, блокировка сексуальности, личностные границы. Сложно сказать, когда да или нет, когда это необходимо, пускать или не выпускать в свою жизнь людей, ощущение собственной недостаточности, низкой самооценки, зависимость от внешних обстоятельств, чувство чувства, Одиночество. Есть также привычные шаблоны. Не высовываться, прятаться, оставаться в тени. Убеждения и ассоциации. Например, в нашем роду не разводятся. Дед так жил, и я буду так жить. Деньги – это зло. Деньги достаются тяжелым трудом и так далее. ИРПТ работает с первой причиной проблемы. Убирает эмоциональный заряд который был при возникновении этой причины, выявляет, убирает через осознание такие вторичные выгоды, запутанные шаблоны и конфликты между ассоциациями и инстинктами. Когда вы действительно находите такую настоящую исходную точку, то ее проработка дает мгновенные перемены, в том числе на физическом уровне. При этом исцеляется и тело, и энергетика человека — Трансформируются умственные блокировки и противовыживательные программы. В процессе своей работы, в процессе практики я обнаружила, что есть еще и такие скрытые шаблоны небединки Но об этом подробнее в другом видео. Да, дорогие друзья, традиционно ставьте лайк, пишите свои вопросы под этим видео. И обязательно поделитесь этим видео – Возможно, она кому-то изменит свою жизнь. Пишите свои комментарии. Кармы плюс вам. Пока-пока.